И еще раз приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами Александр Найф смирнов напоминаю вам, что это шоу-матч между командой Манхолл и Фасткап Микс, шведы против казахов, вот такая вот у нас история сегодня замечательная, ну и это Best of 1, к сожалению. Карта Инферно не самая моя любимая карта, но от этого она не становится неинтересной или какой-то там не работоспособной, Вполне себе нормальная карта, просто для меня лично приевшаяся и лично мне не уже, уже не особо нравящаяся. А, пока что Fast Cup Mix не самым успешным образом проводит на живой раунд. И почему не тот L стоит АФК? Ну вообще-то я, наверное, все-таки предполагаю, что стоило бы как-то резаться, ну, <чуть>, чуть более активно, чем вот так. Ну в таком случае, если он так и не очнется, то, к сожалению, дорогие друзья, мы с вами будем вынуждены. Все-таки понимать, да, что ножевой раунд для коллектива ФК Микс проигран, как и выбор стороны И, как следствие, мы с вами смотрим а, начало первой половины Где Ван Холл начинают в обороне, их состав на сегодня это потрошители Вольверс, а, ну, Джереро Си, я так понимаю, да, это Ричард Сондерс, да, он же, а, давай, насколько я понял Толик это у нас, как я понимаю, Ротманс, а, ну и Анатолий... <с rainfall> Очень классный никнейм, Анатолий Залубкин, простите, прочитаю все-таки один раз как минимум, хотя бы, э, хотя бы один раз, это у нас, собственно, блин, я забыл, черт возьми, я забыл, забыл, там что-то, ай, а, ладно, сейчас будем это, если в чатике кто-то помнит, э, освежите память, я забыл его никнейм, господи боже мой, я самое главное сидел и думал не забыть его никнейм, всех остальных-то я помнил, и в итоге запомнил всех, кроме него. Ну и состав команды из Казахстана. Какой хедшот от Лоса. Лоса 20, если быть точным. Отличное попадание в голову потрошителя. В общем-то, это почему так? Педрито, Грант, Лос 20. И тот самый не тот Л, который... Вылетел, дорогие друзья. Минус от Толь... Неси, в... Неси валерьянку, точно. Я думаю, что там с валерьянкой-то надо было делать. Неси, короче говоря, да. Неси валерьяночку, Толик. Вырубает Педрита. Сред... Следом, простите, справляется с перфоратором. И пистолетка оказывается в активе команды... One hole. Ну, начало достаточно многообещающее. Если, конечно, не откидывать... Э, а я считаю, что нельзя вообще-то откидывать факт того, что у казахов сейчас пятый игрок вылетел. Ну, а разве это проблемы команды One hole? Я считаю, что это проблемы казахов. Ну, раз уж вот такая вот история получилась, то что поделать, придется играть четвером. Какие-то небольшие контакты на меду ожидаются. Ну, вроде бы как ожидаются, да? Ну, и тем временем у нас, собственно, начинается перестрелка как раз таки в ребрах та самая ожидаемая мной. Толик под флешечку готовится открываться. И Вольверс тем временем делает хедшот по Лосу, Но это в размен за потрошители, как вы можете догадаться. Толик. Толик. Алкоголик. Минус Грант. Ну и здесь, очевидно, конечно, попытка разыграть точку Б. Минус от, от «Почему так?» по тому самому Валерьянычу. Ну и все. Точка Б захвачена. Игроки атаки, естественно, сейчас на ней заплентят. Э -э Многострадальческий. Э -э С4. Ой, что это такое? У меня не выключен чат в КС. -е. Так. Как так, дорогие друзья, как так? Сейчас надо будет его а, моментально выключить Минус от Педрито И врывается у нас сюда Двайтон Минус от Педрито Далее минус от... Почему так? Эвольверс. один против Я не понимаю, наверное, двоих или тр... Двоих Против двоих Забирает первого, ну и даже если заберет второго уже, уже, к сожалению, ничего не спасет Ну и логично, в общем, представить себе Да, кстати, второй минус все-таки делает Но это один один, дорогие друзья Потрошитель второй раунд подряд плюху с дигла ловит. Да, Потре прям не везет капитально в начале матча. А, раунд заканчивается для него ну, капитально быстро. А, так, кут, сей текст, зеро. Странно вообще-то, на самом деле, странно, почему он вдруг включился. Обычно чат у меня выключен, причем это прописано в конфиге. Ну да ладно, что-то слетело, вполне себе могло, хотя... Как могло, если компьютер, на котором я комментирую КС 1.6, я уже больше месяца даже не включал. Это странно. А два-то. Минус не тот L. Энтри. Энтри фраг, черт возьми, за шведами. Казахи пытаются сейчас сыграть теперь под бананом. Но тут неси валерьянку. Заносит два минуса с дигла. Не успевает уйти. Погибает от рук Лоса Энджелоса. Ну, типа Лос Анджелес. Понятно, да, тут типа игра слов. Лос-20 и Лос-Анджелес. Типа вот такая хитрая штука. Привет, небось, все в одну калитку. Сашуленька, приветик, без понятия. Но, как ты видишь, уже не в одну калитку с самого начала матча. Какая-то борьга... Борьга. Какая-то борьба все-таки навязывается. 2 в 4, дорогие друзья. Численный перевес, причем еще и двукратный на стороне шведского коллектива. Казахи пытаются сыграть по точку А. Ну, как минимум, пытаются занять ковры. И, наверное, это... Может быть и правильно, если бы действовали они вдвоем. Но, увы и ах, Грант потерялся только что на миду. Халявный минус, я уж думал, не убьет. Лос-Анджелес забирает двух оппонентов и остается один против двоих. Для победы нужно сделать, как вы понимаете, еще два минуса. А это, кстати, будет Эйс, потому что в его исполнении в этом раунде уже прогремело минус три. И вот они, минус четыре, но, наконец-то, включается потрошитель. И включается он исключительно потому... То у его соперника был Калаша, а не Дигл, потому что Дигл автоматически примагнитил бы к голове потрошителя, и в таком случае раунд закончился бы не совсем так, как хотелось бы шведам. Но это 2-1, хорошая, очень хорошая попытка от Лос-Анджелеса сделать аж целых минус 5, но остановился, к сожалению, на минус 4. Но это уже, знаете, хоть что-то, дорогие друзья. Даже вот с таких шажочков начинается великий путь к победе. Тем более еще и казахи сейчас играют в слабой стороне. Это тоже, как ни крути, но свой вклад все-таки в ситуацию имеет. <как> так, перестрелки на банане и непонятно в результате в чью сторону-то. Будет ли какой-то разменный минус за погибшего потрошителя, который. <смех> его опять стекла уложили, дорогие друзья. Эвольверс и Валеренко по минусу. 3 в 3. Равенство на 20 у нас находится педрито. Сейчас будет пытаться поймать кого-нибудь и от педрито его. Если кто-нибудь, конечно, вылезет откуда-нибудь. И им становится Evolvers. Все. Собственно, все. Оставшиеся игроки атаки погибают на банане. И педрита один против двоих. При этом бомба, кстати, на контроле шведов. Но казах! Черт возьми, казах всегда играет непредсказуемо. Любой, причем казах! Но нет, здесь что-то очень много фрагов. Кстати, от отнеси э, валерьянку. Сколько там было? Вот это давайте закроем. А сколько там было? Один, два, три. Четыре. 4 фрага, минус 4 сделал, что ли? Оу, жестко. Жестко-жестко. Но пока у нас, дорогие друзья, 3-1. Ситуация не сильно меняется для казахов. Единственное, что они успешно делают каждый раунд, это немного ломают экономику своих соперников. Но немного сломать экономику не означает выиграть Дорогие друзья, Двайта, два это Энтрифраг дали и Еще и в догоночку один минус по Анатолию Тому самому, который несет валерьянку Ну и 3-4 как следствие Остается в численном перевесе Команда из Казахстана Микс из Казахстана Давайте называть их все-таки так Это не команда, это именно микс Ну и минус от Потры Фамас. Фамас в деле, скилл на пределе. Потрошитель, пора открываться. И Потро делает это практически моментально и беспроблемно. Ну, как минимум с разменом. И Вольверс подхватывает эстафету своего товарища по команде и добивает остатки казахской хунты. Можно так сказать? Что-то мне почему-то хотелось сказать хунты. Не суть. В общем, 4-1. И команда Ван ванхолл... Hole... Закрепляется в своем перевесе, при этом еще и реализуя свою достаточно посредственную экономику. То есть, деньги с каждым раундом продолжают копиться и все в целом хорошо, если бы не потрошитель, который постоянно ловит в голову ваншоты э, с дигла. Это огромнейшая проблема. <свот> вот реально это огромнейшая проблема. Казахи непредсказуемы, я бы который казах... Который сливаюсь от Аклаша <смех> по прострелом <смех> Ну да, ну да, ну да, ну да. Так, ну чё, а, Ротманс забрал только что почему так. Но при этом, естественно, это был разменный минус. Энтрифраг за казахами. Потра Еще раз на фамасе Но на этот раз уже более успешно. После первого минуса он погибает. Даже если и погибает, то не сразу. Минус от Адвайта по гранду. Ну и заход на точку А явно получается не такой хороший... Как того ожидали казахи. Потому что вроде бы пытались со всех сторон заходить. И где-то что-то пошло не так. HLTV Counter-Strike 1.6 рейтинг. Здравствуйте. Вот такие вот делишечки. 4 в 2. Просто 4. Просто в 2. И вот тут мне непонятно. Он АФК стоит или просто стена очень красивая. Эй, не понимаю, что с ним. Не понимаю. Александр, в 1.6 сколько ботов? Ну, максимум ботов можно поставить 15, очевидно. Ой, господи. 32 человека. Максимум, соответственно, можно поставить 31 бот. Чтобы играть 16 на 16. Так, дорогие мои друзья. Ну что, этот у нас товарищ все висит. Все стенку пытается расстрелять. А тем временем Лос-Анджелес пробирается на точку Б. Но и Вольверс не пускает его, оставляя его бездушный трупик на кафеле. Ну а последний казах в итоге вылетает Вместо него присоединяется К команде под таз Ну уж не знаю Уж даже и не знаю Поможет ли бот казахам Мне кажется что не очень Потому что все таки ситуация для казахов Объективно довольно сложная Вот прям Положа руку на сердце Бывают ситуации куда проще 5-1 В слабой стороне и еще и в меньшинстве Ну, перспективки, конечно, довольно-таки не радующие а, готовится открыться на ребра Флешечка вылетает в лицо, но тем временем поджим, поджим, поджим с банана Поджим отовсюду, откуда только можно было Тут и мидл забрали, и вот еще вам в догонку Пару фрагов, говорят игроки команды One OneCall Последним остается бот, тот самый ТАСС а, понятно Ну вот проблема, к сожалению, в 1.6 не было предусмотрено изначально Что будут появляться какие-то боты И за них еще можно будет заходить играть Поэтому, когда ты наблюдаешь за таким матчем через ХЛТВ Ну, получается довольно-таки тяжеловато определиться Где бот, кто не бот, кто за него играет И где он на данный момент находится Не везет ему, вылетает при оставляет команду в меньшинстве Да, у него прям беда Лос-Анджелес, минус Анатолий, дабл килл от Потрошителя, ну, наконец-то Потро включается уже чуть более активно, чуть более. Педрито и тот самый убиенный. Невинно убиенный Грант, который сейчас Забрал бота и находится в яме Ну, по всей видимости, очевидно, стягиваясь К своему товарищу Хотя, кстати, как-то странно, учитывая, что товарищ -то, В общем, сейчас в люльке находится И яма немножко Не поспособствует выходу Ой, потрошитель, еще один минус Пидрита ответный, Пидрита еще один минус Ситуация 2 в 2 И Вольверс Как же таймингово, черт возьми, он появляется на главке Это 7-1, дорогие мои друзья На что вы хотели? Тут, конечно, я настоятельно рекомендую еще и не забывать одну простую, но все-таки неприложенную истину, то, что здесь играет команда против микса. А, немножечко это все, конечно, нивелирует факт того, что команда One Hole уже 500 миллионов лет не играли в КС. И просто по факту собрались по фану сыграть. Ну и по результату, как бы здесь можно сказать, да, играют отчасти микс против микса. Хотя сыгранность у команды ванхолл, но разумеется, всегда была, есть и будет на порядок выше, чем у любого микса. Ибо этот стак, который сейчас играет, ну играл за команду ванхолл. Когда вы еще, короче говоря, читать не умели. 8-1. Победа в первой половине досрочно достается коллективу One Hole, и это означает, что команда ФК Микс могут надеяться на еще шесть взятых раундов, но это, опять же, только Надежда. Естественно, да, Надежда погибает последний. хотя и в этой ситуации, возможно, Надежда уже вышла из чата. Мы всего, конечно, не знаем, но Грант забирает Адвайта и 3-5. Ну ладно, Андрюх, Андрюх, ты играл, хорошо. Но это я все-таки говорил большинству зрителей. Вот, дорогие мои друзья, Толик, анаболик, мистер Ротманс, он же курильщик, контролирует сейчас позицию на банане. Здесь, кстати, есть Педрито. И Толик, кстати, спидрит так визуально друг друга и не увидели. И Вольверс при этом зажат э, в библиотеке. Книжек там, конечно, много, но Counter-Strike все-таки это немножко не прочтение книг. Это скорее про позиции соперника. Поэтому как такое выигрывать Вольверсу без стяжки своего тиммейта, пока не совсем понятно. Грант. М -м, какой хитрый Грант. Пытался сейчас зайти к своему визави, а визави непрост к такому... Не подъедешь и не подкатишь. При этом Ротманс уже находится, кстати говоря, также в ребрах и готовится открывать двадцатку. Флешка уже полетела. Правда, не самая, конечно, идеальная. Но э, достаточно того, что она, в принципе, была. Почему так? Даблкил. И это 8-2, дорогие друзья. Напряженно. Очень напряженно идет матч для казахов. Но хоть как-то, хоть что-то где-то получается. Далеко, к сожалению, не всегда. Далеко, да даже очень далеко Не всегда, но хоть какие-то Опять же попытки есть, что мне нравится И в принципе всегда нравилось В командах из Казахстана Это то, что они Очень и очень и очень редко Когда я видел, чтобы сдавались Я вот видел, наверное, команда, может быть, одна И то году в 15-м И то это какие-то рандомные челики Ну просто им не пошла игра И они решили не доигрывать матч А так всегда казахи потеют до последнего Почему так? Забирает Адвайта, потрошитель, ответный минус по гранту, ситуация 3 в 2 с перевесом для обороны, ну и атаковать в меньшинстве и так не очень приятно, конечно, да, при этом у нас погибает только что почему так, а следом за ним Ротманс справляется с ботом Тазом, за которого играл Лос-Анджелес, и того мы получаем 9-2, то есть теперь уже на минимальный разрыв Команды уже могут не надеяться Теперь это только луз минимум для коллектива из Казахстана Ну, конечно, опять-таки, и его, чтобы реализовать, нужно взять еще четыре к ряду А это тоже не самая простая затея, опять же, учитывая соперника То есть это, может быть, и было бы просто, если бы это была бы игра микс на микс Ну, потрошитель выходит в аркаду под враж... под тиммейтские, простите меня, дымы и флешки Сделает один минус, далее попадает под размен. Ну и еще один фраг успел сделать и Вольверс. Поэтому, опять же, перевес позиционный, да и численность сохраняется за командой One Hole, Хотя вот насчет позиционного перевеса здесь, конечно, стоит уже поговорить более подробно. Да, потому что есть все-таки важный момент. Это гибель Адвайта, который как бы неосторожно немножко сыграл. Ну и как результат оставил... Команды в равенстве. Конечно, здесь по лайфбарам у атаки равенства никакого не наблюдается, но, однако, все-таки 3 в 3. То есть, любой даже раненый игрок потенциально может еще сделать хотя бы один минус. А не это ли главное, в общем-то, в сложившейся ситуации. Но пока Казахи занимает полтора и занимает ее, вот прям вот чтобы уж вот капитально. Ну, очень долго, по-моему, сидят на полторашке. В результате, при их лоу-хп, им придется выходить и э, участвовать в перестрелках, которые ну, они с 99% вероятностью, наверное, все-таки э, сольют. Ну, потому что все красные, да, и просто даблкил от Роттенса. Просто фаталити, закрываете, бабалите, бруталити, любые питеты из э, Mortal Kombat а сюда подойдут. Но разве что только не подойдет френшип 10-2. В этой игре Потру останавливает Дигл. И только, и только. Заскриньте, за ребята, вот эту вот штуку, как говорится, да, себе в голову. И знайте, если вы встретитесь, э, встретитесь на фасткапе или где-нибудь еще с потрошителем, покупайте Дигл. У вас должен быть всегда Дигл бай. Иначе, иначе вы проиграете Акмал, приветствую вас, приятного просмотра Лос-Анджелес, минус и минус от потрошителя Как-то странно, что в этот раз погиб два, а не потрошитель Ведь у Лос-Анджелеса был именно Дигл. Ну да, такое себе а, Минус от Ротманса, минус от Валерьянки Там же снайперская винтовка на банане гуляет вовсю, ну понятно Минус от Эвольверса. И, блин, не успеваю вам даже включить Ну да, здесь бот у нас, который когда-то здесь сидел на самом деле уже не сидит 11-2 Чуточку пошел разгон Побыстрее у шведского коллектива Если можно, конечно, его называть шведским коллективом Но, опять же, это уже дело Десятое, как говорится Но, на мой взгляд, конечно э На шведский коллектив он не вытягивает Вообще никак, но пусть будет Пусть будет все-таки любая команда и любой человек вообще у нас на планете Земля имеет право на самоопределение. Ну захотели они быть шведами. О, блин! Я думал, вот и Вольвер схлопнула. Это Толик, блин, Ротманс. Так все испоганил. Я думал, это такой замечательный ваншот с бананом прилетел, но нет, совсем нет. Это прилетело в ухо. Адвайт отправляется на поиски своих соперников. Пытается их догнать. Потрошитель вместе с валерьяночкой пытаются остановить выход на точку Б. Но ну, здесь последний игрок. Это Грант. И его хоронит блестящим ваншотиком. Товарищ Залубкин. Да, ребятушки, вы уж просите, что я все-таки иногда ругаюсь. Но у человека такой никнейм. Не я его придумывал, не я ему говорил такой никнейм ставить. Предположу, что сегодня стрим на минут 40. Но я только предположил. Ну, всякое может быть. Но если по твоим предположениям смотреть, Андрюх, то вполне возможно через 14 минут будет все. А может и не будет. Посмотрим. Последний раунд первой половины. Снайперская винтовка у Гранда минусует валерьяночку. Далее ситуация, естественно, будет развиваться чуть более стремительно. Если бы не потрошитель! Потрада! килл на Фомасе или Фомасе. Как правильно поставить ударение? Вот, кстати, я всегда задумывался и думаю, правильно, на самом деле, и так, и так. Еще один минус от снайперской винтовки атакующих казахов. Ну а по результату у нас равенство. 3 в 3. Невзирая на то, что у нас, ну, типа, есть э, бот. На самом деле это был Педрито, тот самый, который забрал Вольверс и попал под разменный минус от товарища Ротманса. Кстати, Ротманс вместе с Адвайтой остаются вдвоем против все тех же самых двоих соперников. Это Грант и Лос-Анджелес. И минус от Лос-Анджелеса. Только Адвайт способен спасти ситуацию. Первый минус есть. И даже не успеваю разогнаться и набрать высокую скорость а, произношения. Как у нас моментально на табло становится 12-3, дорогие мои друзья. 12-3. Именно с таким счетом завершается первая половина. И мы отправляемся смотреть на... Зеркалочку, зеркалочку, как я надеюсь Да ну, где доп и овер, где экшен Эх, Сашуль, ну доп в первой половине не могут быть Экшен может быть, да, экшена было маловато Но чтобы допы Ну до допов это еще долго До допов в любом случае еще минут 20, не меньше Фамаси Вроде Ну, в принципе, да, если он правильно называется Фамас, то Тогда Фамаси Если Фамас, то Фамаси хе <смех> ладно, не будем это обсуждать Это вообще ни разу не интересно Интересно то, что команда холл в пистолеточке Вы посмотрите, как начали Замечательно-то, а Адвайта уже отдыхает, а оставшиеся игроки Атаки просто все получили Какой-то нереальнейший а, процент Демейджа, но потрошитель Так, спасибочки вам большое, Абдулазис. Обдуманонов за подписочку на ютубе а, Два минуса от атаки Два от обороны и заход на точку А, дорогие друзья, Грант уже Отправляется на выбивание, это фьюзки топ Кстати, у игроков обороны не имеется, но вот Грант их подбирает, пытается сделать Первый минус, пытается сделать сразу второй Не сделав первый, достает ножик Но тут порезаться-то уж точно Не получится, у нас, кстати, появляется Еще один бот <смех> Ряды казахов редеют и это при том, что они выигрывают Пистолетку, это парадокс, дорогие мои друзья Но действительно, факт остается Фактом, 12 Времени на дефьюз предостаточно Но куда, черт возьми, разбежались Казахи, алло Казахи, я тут в первой половине Только говорил, что вы потеть любите А вы и стали потеть Тасы и аккордеон Просто тасы, просто Аккордеон ну, я не знаю, как втроём-то такое вытаскивать. Втроем, мне кажется, даже в сильной стороне навряд ли что-то можно будет здесь изобрести. Потому что все таки шведский коллектив... Ну, такие, наверное, штуки отдавать не должен. Хотя, вспоминая опыт пистолетного раунда... Ну, как-то... И пистолетку отдавать-то, в общем, тоже были не должны. Но отдали. Десант на 20. Лос-Анджелес. Минус потрошитель. Адвайта. Минус грант. Следом минус от Эволверса. По Аркадиону. Ну, тут боты... Вот и пытались защитить позицию И, к сожалению, погибли а, Неси валерьянку Минус Лос-Анджелес Еще один вдогонку от Эвольверса. И последний в арке Это почему так, нах? Почему так, нах? Вот а черт его знает почему Вот и мне бы кто объяснил Почему так, нах? Все получается, нах а, 13-4 Ванхол берут второй раунд второй половины Кстати, именно так действительно у нас и начиналось Скейл Надеюсь, правильно прочитал. Спасибочки вам за подписку на Твиче. А, так вот, именно так у нас, кстати говоря, и начиналась а, первая половина со счета 1-1. Да, то есть был взят антиэкономический раунд. Вернее, антиэкономический был проигран, а экономический как раз-таки был выигран. Но сейчас мне не кажется, что будет полное повторение первой половины. Я думаю, что тут как-то пойдет все немножко по своему сценарию. Минус от Ротманса по Лос-Анджелесу и ситуация... 5, дорогие мои друзья, в три. Минус от Валерьянки. Ну и действительно, здесь уже пора нести Валерьянку. Аркадион, бедный, потерялся. Ну, бот, разумеется, потерялся. Не думайте, что это был человек. Он, кстати, остался последний, Его забирает все тот же Валерьяныч. 14-4. Два раунда отделяют от победы команду One Hall. Ну и я думаю, на самом деле этот путь уж как-то ребята сумеют пройти без особых сложностей. Хотя всякое возможно, знаете, я вот абсолютно ни в чем не уверен. Минус от Гранда по Адвайта. Снайперская винтовка, кстати, появилась. Это, в общем-то, неплохо. При учете счета 2-1 во второй половине. Еще еще не в вашу сторону. Опачки! А это был, между прочим, реальный аккордеон. То есть, это был реальный бот. <coughs> Господи, простите, дорогие друзья. Эвольверса съедает просто ботинок сейчас. Но точка Б все-таки запленчена. Как-то ее придется выбивать. Здесь Ротманс и потрошитель. Ребята, довольно-таки опасные. Девайсы имеются. Армуры тоже, вроде бы, как должны быть. Ну и АИМ. Куда же без АИМа? Потрошитель. Отличный хэдшот. По... Почему так нах... А следом хороший хэдшот по Лос-Анджелесу. Грант выхватывает от Ротманса. И последним остается у нас Лос-Анджелес. Лос-Анджелес! Нет, по два минуса разбирают на каждого игроки коллектива Hall, Два фрага от Ротманса, два фрага от Потрошителя. 15-3 и матчпоинт. Я свободен, но играть не особо. Ты себе так... Седьмого числа сыграем. О, седьмого числа у меня, дорогие друзья, не забывайте праздничная трансляция, посвященная дню рождения. Угадайте кого? Правильно, конечно, меня. Поэтому не забывайте этот момент. Помнить, помнить. Я ничего комментировать в этот день точно не буду, если вдруг что. Но могу поучаствовать, кстати, в игре вместе с вами. А тем временем развал схождения делают хол своим оппонентом. Толик! Ну, без Тимкила этот матч не должен был, на мой взгляд, заканчиваться. Кто последний-то остался? Грант. Грант остался, дорогие друзья. Один в три. Ну, вот, в принципе, тащибельно. Почему нет? Можно попробовать выиграть, на самом деле. Ой-ой-ой! На пику! На пику точенную, дорогие мои друзья, был отправлен сейчас <Fair> последний выживший Казах и команда Ван Ванхолл становятся победителями в этом, ну достаточно на самом-то деле, я уж не буду кривить душой простом для них матче.